Взорвите один из объектов противника. Я сейчас только что Давай, давай Женька на елку, Давай. Понял, да? Ого. бомба Давай, на да выди, пожалуйста, Жень. Ставьте бум депутат. Боже он мне так и стрелял тупо. Ой. Сюда! Квадрат еще один. Я может вернуться резнуть, в принципе. О, <связываю> бомба потеряна. Отряд уничтожен. Смысли? Миссия Смысли? Я отряду уничтожил. Мысли провалились. Взорвите один из объектов. Блин, что, не лезь, пожалуйста? Я что, старю, да? Я тоже начал. Я залезу, втар пожалуйста, поправа. Второй. Мной. Пуэн, типа. Я думаю, что я буду... Я ебать ее в рот, нахуй. Я вообще, бля, отбиваю. Что ты говоришь? Богдан, ты слышишь? Пуль ты лежишь, багдам помогает все на. Там рез, там выходит. А никто спину не смотрит. А Хорош. команда врага уничтожены. это все не быть бы... опять второй Установите раз бомбу Дайте, богдан не начал все со мной сука спокойно хоть садись Граната! давай поставим один справа стоит давай закинем а смотри а что за гон? И выходи бомба взята Слышно, идет. его Не, Она снизу, гранат? граната. граната! Тихо. Пас, чё, идет, идет в длине, ли? Да, да, да. Тоже, а граната пошла! Да. Один вверх. Хорош. Граната! Хорош. Да Ты о Поставим лей. план тетя? бомба потеряна бомба потеряна крест можно На тут не надо. но фул бомба убит <св mandi> он на красном кто нибудь помогите бомба взята сзади сзади сзади врата. да где он, блядь я не хочу играть больше я ебал блядь раунд Уф. выиграл и по сука Дом Гиддер. Куда бомбу? Это он Раунд начался. Берите бомбу, ребят. Он же нел. Да, в смысле я слетел? Какой хуй. Дай палец. Бомба взята. Убежь его, нет? кого? Кто там стоит? Он дотит, просто бегает туда-сюда. Да да не идите не в спине опять а, на холле. без урона без урона тресаетесь граната да не выходите под них просто поставим где хоть Скидай Сейчас тебе станет лучше! Слышу, пидорас! Отключаю тебя! Всё, с Ага. Установите думала, бомбу. Оставит, вот вы гоните, ебать, вас в вы Раунд будете, а сторонца, раз... Они смотри, они все банды Я, Ром... граната! <свеч> граната! Я Тоже не смотрел а... что то Граната! О, да, сейчас, конечно, наша. Граната! А даю гранату! Сейчас, я помогу тебе. Блять, кто там сбоку? Зайди помоги. Квадрат задавитесь. А, не все в квадрате. Да и уходи, уходи, ровно. Бомба установлена. Он какой-то мутный, слышал. Смотри, резерв. Справа на планту резко. Ой, на пункту беспайка. На нашу бьет. Я сейчас тоже буду так хуярить длины нахуй. А дай башню. Сарки б... выходит. 20 секунд, уйдите на дальний, на синий, на желтый. Заходит, арка, арка заходит. Раунд выигрыш. О, Команда врага уничтожена. Уже не да, вырубай, да? Защитите а, бля, нет, стратегические б... объекты. Я ебал. Следуй за мной! Раунд начался. Двойка будет нам все единственное укрепили наверху есть Давай, чисто. двойка двойка это будет двойка пьяси зашли на да, артур зачем ты, вот я... артур Понимаешь, что, что -то Потому Я что может Я могу. Э -э -э, Турчик, блядь. На Давай, не давай, давай. На желтый, не И кучку у Мне брони не надо, мне брони надо. На совсем. Уходи отсюда, за тобой еду. <звук> На у себя двое. Да и пускай сидят. Они еще могут вытащить. Кидаю гранату. Можно рез. Откуда он тебя дал? Yeah, думаю, рез. Так, ножом там не идет. Боюсь. Иди, иди, иди, <теку> <будет. теку> <теку> <тих>, с... <теку> Осторожно, граната. Они на рез. 20 секунд, ребят, отходите, пожалуйста. Синий есть, синий Сто... стоит в <плёв> стороне. Боже, ну весь синий. Да, 13 секунд, ну, а где? Ну, Бегаем вверху, на сверху. И беги, беги, беги брось его, бросуй. Не успеет. Подравнивай. Мы победили. Врагу не удалось. Слышишь, я отвечаю, я Урод я что, бил, у и Защитите стратегические охуеть может, Не, может, не, не, не, не обходи, ты Сюда. Артур, не обходи, у тебя мода обходить. Да, да, мне обходило. Да, не стоя, кстати. гранату! Откуда Да ну урон, Палочная. Да, палочная. Так, в кишке никого нет точно да я убил точно а? залез да, блядь, ну никто ну, нет, ну, блядь, не черпит резать блядь, блядь, блядь. в хорошо да -а -а. рез. не надо Браво уничтожил всех наших бойцов нас ну, нахуй Раун, его а а ты, бля, Богдану защитить стратегические объекты. раунд начался Они да. они там порезали на двоих и девять. Два труба у Уго. На Да, На могут под единицы быть. Нет, Это держит. Да ждут наверное, да, да там -то -то это... за На Можно прокинуть если там снайпер стоит палец С тобой все один. будет в порядке. Как, их... как? он так делает? Я, Брата, я тобой на синем. Ебать через цим! Просто мы расправляется. Где, верх Под кишкой, под кишкой есть. А, вон он. На длине. Граната пошла! <сосы> <сосы> <сосы> Ранения несерьезные. Я помогу Я тебе. Последний. Он на длине, на длине бежит. Уда. Мы выиграли раунд. А вражеский отряд разбит. Да, у меня башка болит, вообще, пиздец. Думаю, сделать, думаю, Б... да пиздец. стратегические объекты. Я думаю, я сейчас Я убиваю уже. Я убиваю Я убиваю уже. Я Я убиваю уже. Не, не власти, не власти, парни, просто не власти, пожалуйста. Практику на синий, ребят, на синий. Граната, Радо, а -а -а -а. Я так, Я не повалил. повалил, там. Что? Куда? Дым с Что это Что происходит? Что он делает? Просто охуевший пауэлл да еще да что 5 так не стреляет <решили> эй кто там кишки боганка в иди иди иди иди иди иди иди Все ждем, стоим, у нас больше. Бомба у нас. Бомба. Пойдем раш, умрем. Не надо. О! Я его просто дрям. Один шесть не умрям. Ребята, не идите вы на этого бомжа. За желтым, за ящиком. Правый ящик. Эй! Мы уничтожили отряд врага. Победа да, за нами! Да ему тебя, то, Защитите стратегические объекты. просто. я не. Залез, я не, залез, я не залез, а это? А я не знаю, я ты пожалуй. Ты меня пошла. 2 2 2 Два, два, о, вот это прокидка, ребята. И цепалый ебаный. Все под кишкой. Ты в надежных Держись! Подписываемся, кишку, киску подсветки. И под Я в не могу ничем помочь. В кишке. в кишке. в, кишке, в, кишке. А, в кишку бежал. Оставьте моего, блядь. Что ж мы а <связь> <связь> <такие> <связь> а Давай, бы. Раунд начался. Вау. Бомба то и спрыгнуть правильно. Это просто удрал забрали а арка wrong кас PrintingILPlanture обистии паль EdDiитных арка.Т Арка, excitando tranquillis. Understand.uckt ст 받 rethink. Mitagicna Adobe狗oOuuchuk Deость все бойцы противника убиты бомбу. выйдет. <соцентральный> <Раун соцентральный> начался. Я Держись, рядом. <соцентральный> а ты опнулся, что ли? Я что. Да, блядь, я его рот, Где они? Наверху, Под это Бля, у них нет... Бля, у ну, них нет... выходи, выходи, план. За плантом, за плантом. Только не меня, только не Я истекаю крови. Помогите! нибудь помогите мне! Давай уйдем! Да что происходит, дети? Да тихо, блядь! Арка есть! Сейчас арка! Арка! Арка! а Да что, не идем на него, нахуй муж! Давай, бомба, время! Установите бомбу там. возле одного из объектов. Раунд начался. Пошла. Эй, берите бомбы, я не буду их брать. Бомба взята. Хорошо, Раша, да? Нет. 8 раз. 8, 8, 8. Это карма. О, а, вообще-то... <связь> палец. Можно резко дергать, дергать, дергать. Задний Слышь, да он, он мучит. Мы <связь> проиграли раунд. <связь> раунд. Враг уничтожил Это нашу на... команду. Может, не пойдете больше <связь> на... <связь> Взорвите <связь> один <связь> из объектов <связь> противника. Давай, пошли. Раунд начался. Бомба. иди открывай не привыкать. Бомба взята. Не два не давайте-то все прокинуть медов нет, снайпер трое остались, ров, давай да, эй, я не ходил, пошли со мной у себя наверху да и хуй с ним я убью да? раунд выигран команда уничтожена Взорвите один из объектов противника. Раунд начался. Ну, короче, у меня магнит тоже есть. Они рвят. Заражают. Заражают. Заражают. Заражают. Заражают. Заражают. Заражают. Заражают. Заражают. Заражают. Заражают. Заражают. Да пиздец вы идете на эту два. Мдом что-то намазано. Один верх, один вверх. Погнали. Мы уничтожил это тыгон, да? Защитите стратегические объекты. Знак Раунд Ты хорошо просто. Ну я принял. А гранаты. Давай по гранате, киди. заходи, заходи, босс Я просто не могу зайти, пока ты предстоишь. Да он ебаный <view> с читом играет. Смотри, я ч он с, с играет, я тебе говорю. А ч ты сейчас какой-то кресло на меня сыграл? с играет. А ч присходит? Под тобой двое. Если что, палец. Трепаем. Враг не Кого Ибо... Да, а Раунд. два дам. раунда ребят, Осторожно, ребята! Орелсы, да, за боечками? О! Наша ответ разбит. Мы проиграли. А что я сделаю? Бут порк тебе. Защитите стратегические объекты. Вы можете вот в арку пойти, Раунд начался. Граната! Граната! ты вообще где Попал. Бешка, Ловите! Бешка. Осторожно, граната! В. В. В. Сзади, скипай, скипай! Что Не Подожди, я тебя вывезу! Ах, ах, ах! Осторожно, граната! Квадратик, босс! Не резать! Граната, босс! Самый шаг, коврюк! он, походу, сзади обойдет! Не едите, мне Богдан, ты ч ⁇ Ты мог Тихо, Богдан. Мой вражеский отряд А перестрелял нас